Сегодня я буду заходить в новый проект, который называется CityPay Стартанул он буквально вот минутку назад Как видите, здесь еще ни вкладов, ничего нету Ну вот если обновить, наверное, уже что-то добавляется вот потихоньку Так что проект прям-прям вот с пылу, с жару только запустился и Я сейчас буду в него заходить Давайте вкратце сейчас расскажу, что это за проект Как здесь зарабатывать, ну и все тонкости о нем ну, давайте нажмем вот кнопочку «Маркетинг», и мы видим, что здесь всего лишь один тарифный план, 126% процентов за три дня. Минимальный вклад составляет 1 доллар, максимальный – 1000 долларов. Думаю, здесь все предельно понятно. Мы делаем депозит и получаем равными частями начисления каждые сутки, то есть по 42% в сутки. По итогу мы получаем чистую прибыль 26%. Все, здесь больше никаких других тарифных планов нет. Все предельно просто. Также в проекте есть реферальная программа, конечно же, она трехуровневая, 7, 2 и 1%. Вот здесь вкладочка «О нас», и здесь можно тоже подробно прочитать о тарифных планах, вернее, о одном этом тарифном плане, и о том, что здесь и как зарабатывается. Вот написано, что каждые 24 часа будет начисляться прибыль равными частями на ваш баланс. Думаю, все понятно. Также вот нас интересует вот это, все выплаты обрабатываются мгновенно после заказа вами вывода средств, ну то есть все как обычно, вводим сумму которую выводим, нажимаем на кнопочку и она сразу же приходит к нам на кошелек, тут все просто, проект работает с платежными системами Payer, Perfect Money, Kiwi, Advanced Cash и Яндекс деньги, в принципе я думаю все понятно, больше никаких нюансов здесь особых нет, я сейчас буду делать депозит, Ссылочка на проект есть в описании, кому интересно, переходите и изучайте. Ну а я уже зарегистрировался, сейчас захожу в свой кабинет. Итак, вот я в своем кабинете. Как видите, баланс у меня полностью по нулям. Я сейчас буду делать депозит. Сначала нажимаю кнопочку «Пополнить». Так, сумма вклада. Я буду заходить по листингу на 25 долларов. Я выбираю план, ну план здесь один. Выберите платежную систему, я выбираю, как обычно, Payr и нажимаю пополнить, пополнить. Итак, я оплатил, как видите, написано пополнение, успешно выполнено, сумма вклада, тарифный план, все отлично. И здесь мы видим мой депозит, 25 долларов. Payer, статус успешно вот здесь дата как видите проект стартанул 1800 1806 я уже сделал депозит через сутки я уже получу первую прибыль также можно зайти вот в эту вкладочку депозиты ну и здесь у нас та же информация, только здесь еще есть вот этот пункт начислено. То есть через сутки здесь появится уже единичка, будет первое начисление и будет показано сколько у меня прибыли. В общем, друзья, я думаю, в принципе, все понятно о этом проекте. Кому интересно, ссылочка в описании, переходите, изучайте. И я через сутки обязательно запишу еще один обзор, где покажу, как отсюда выводятся деньги. Ну а на этом пока все, зарабатывайте легко. Пока. Я зашел в проект, который называется City CityPay. Маркетинг здесь довольно простой. Я вчера записывал видео, рассказывал о этом проекте. Ссылочку на обзор оставлю в описании к этому видео, а также аннотацию в конце. Но здесь все довольно просто. Вы зарабатываете 126% за 3 дня. То есть чистыми заработок идет 26% выплачиваются каждые сутки равными долями. Все, в принципе, предельно ясно. Как видите, проект только стартовал. Я зашел в него прям-прямо на самом старте. И теперь у меня произошло начисление. Собственно, я сейчас буду делать свой первый вывод из этого проекта. Ну и надеюсь, что деньги сразу же придут ко мне на счет. Захожу в свой кабинет. Как видите, в кабинете вот мой баланс 16 долларов 28 центов. Собственно, их я и буду сейчас выводить. Выплаты. Так, вот я во вкладочке «Выплаты». У меня на балансе сейчас 16 долларов 28 центов, то есть это здесь мое начисление по депозиту, плюс некоторая ревка, там совсем немного. И как видим, что на Pair у меня сейчас доступно 13 долларов 7 центов, также есть немножко киви и немного Advanced Cash. Ну, в принципе, я сейчас это все выведу, но самое главное это вот Pair, давайте выведем, сколько там было, 1307. Итак, вот я все ввел, теперь нажимаем заказать. Как видим, вот сумма, payer, статус успешно, то есть операция уже выполнена. Теперь зайдем в мой кошелек, история. И видим, что да, деньги действительно пришли. Открываем, смотрим, выплата с проекта CityPay. Все отлично. Проект платит, у меня еще осталось две выплаты, пока я получу свой депозит полностью, ну а там буду делать новый депозит. В общем, друзья, ссылочка на подробный обзор в описании к этому видео, также ссылка на сам проект тоже в описании. И прямо сейчас появится аннотация на обзор этого проекта, кому интересно, переходите, изучайте. Ну а на это пока все, зарабатывайте легко, пока.